В данном видео мы рассмотрим процесс создания новой закупки. Для создания закупки перейдите в раздел заказчиком «Проведение тендеров», «Новый тендер». Откроется форма, состоящая из шести шагов. Необходимо заполнить каждый шаг. Начнем процесс создания закупки с выбора созданного нами ранее шаблона способа. Для этого на первом шаге в разделе «Способ закупки» выберите созданный вами способ. Его можно найти с помощью поиска либо в списке. Настройки вашего шаблона будут автоматически применены к каждому шагу закупки. Да заполните оставшиеся параметры. Например, на первом шаге нам остается указать только наименование закупки. Для перехода на следующий шаг нажмите на номер шага, либо на кнопку «Сохранить и продолжить». При переходе с шага на шаг автоматически сохраняется черновик закупки, который можно будет в дальнейшем просмотреть в разделе «Тендеры». На втором шаге также применились настройки нашего шаблона – при необходимости вы можете изменить установленные параметры. Перейдем на следующий шаг – сроки проведения и пояснения. На данном шаге устанавливаются сроки проведения закупки. Все сроки устанавливаются в хронологическом порядке – от даты начала подачи заявок до подведения итогов по закупке. Дата и время подачи заявок устанавливаются в диапазоне. Для установки срока выберите дату и время. При необходимости выберите «Параметры проведения закупки» и перейдите на следующий шаг – «Лоты». На данном шаге установите сведения о закупаемой продукции. Так как при создании шаблона некоторые параметры уже были установлены, они автоматически заполнились сейчас в лоте. Классификаторы окв 2 и ОКПД-2 заполняются автоматически, исходя из указанного наименования лота. Также на четвертом шаге вы можете установить параметры обеспечения заявки обеспечения договора, требования к поставщику и условиям поставки. Также при необходимости вы можете добавить дополнительные параметры лота. Данный раздел позволяет вам включить необходимый вам параметр в форму подачи заявки, либо в карточку закупки. Здесь вы можете добавить параметр, выбрать тип параметра из списка, Например, вы хотели бы, чтобы в заявке на участие участник заполнил информацию о годовом обороте. Тогда в настройках параметра вы можете установить галочку, что значение заполняется участникам. Если значение обязательно для ввода, тогда установите соответствующую галочку. И поставщики при подаче заявки обязательно должны будут указать значение в этом параметре. Если значение может быть изменено в переторке, тогда установите соответствующую отметку. Таким образом, вы можете добавить сколько угодно параметров. После чего сохраните лот. Перейдем на следующий шаг. Данный шаг мы также настраивали при создании шаблона. На данном шаге вы можете выбрать участников и приглашенных, установить рабочие группы, которые будут иметь доступ к данной процедуре и пригласить участников по электронной почте, введя адреса электронных почт через точку запятой. Переходим на следующий шаг. Здесь вы можете загрузить документацию закупки через кнопку «Загрузить файлы» либо сформировать шаблон информационной карты с помощью кнопки «Сформировать информационную карту». Все шаги заполнены. Опубликуем закупку. Для этого нажмите справа внизу кнопку «Опубликовать либо предпросмотр». В любом случае откроется форма предпросмотра процедуры, чтобы вы могли проверить информацию, указанную вами. Далее в нижней части страницы установите отметку «В соглашениях» и нажмите кнопку «Опубликовать». Процедура успешно опубликована. Статус закупки изменился на «Опубликовано». Теперь такая закупка станет доступна поставщикам на витрине поиска торгов. Спасибо за внимание!